Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака водолей на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарду Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну, Елену Евгеньевну э, за подарки, за донаты, Елену Евгеньевну за посылку из Москвы. Дорогие друзья, всех вас благодарю. Не только тот, кто там донаты присылал, тех, кто мне писал приятные, добрые поздравления, пожелания. Всех вас благодарю. Было очень приятно. Итак, давайте теперь перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет, дорогие водолеи, вас в октябре месяце, какие ситуации у вас могут быть, какие возможности. И первая карта нам покажет, какие задачи перед вами стоят и какие энергии идут. И первая карта «Десятка жезлов». Карта работы, карта усилий, карта говорит, что ты должен что-то завершить, доделать, довести до ума. Может тебе казаться что-то тяжелым, может казаться, что ты много взял на себя обязанности или не те обязанности, но ты их взял и должен довести до ума, дойти до конца. Карта вообще семьи и рода, да, может быть в семье какие-то идут процессы, которые нужно тащить на себе, да, которые нужно, может быть, переживать, но это такая, ну или заботиться просто о ком-то, да, хлопотать о ком-то из своих близких. Карта трудоколиков, которая взваливает все на себя, да, и не привыкли а, получать помощь. А, если в этом месяце вам будет трудно, то карта говорит, да, ты не привык просить, ты не привык получать помощь и поддержку, но а, посмотри, да, если она тебе нужна, то прими. Карта говорит о том, что может быть много работы, большие нагрузки, переутомление, а, желание все сделать самому, никому не доверить, да, давление каких-то обстоятельств, а, много дел одновременно, у кого-то это могут быть долги, кредиты, которые давят, да, непосильные а проблемы с законом, тяжелые какие-то, может быть, отношения с кем-то. А, и а, надо здесь проявить просто упорство и настойчивость. Препятствия все преодолимы, просто карта говорит о том, что ты должен проявить вот терпение силу и идти до конца. Кто-то может по этой карте переживать, хватит ли денег, справлюсь ли я с какими-то обязательствами. Справитесь, просто не надо бросать, а надо полномерно все делать. У тебя есть сила и воля, говорит карта, для того, чтобы завершить это делай, Делай, что должен. И иди вперед. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим дальше, какие ситуации возможно, в октябре. Восьмерка мечей. Ну вот карта как бы продолжает вот эту карту задачи. Да, вы можете тяжело э, под бременем денег или работы или каких-то обстоятельств, но выход есть и есть главные силы, чтобы выйти да, из этой ситуации. Здесь только карта еще добавляет такое значение, что не будь жертвой, выйди из роли жертвы. Ты оказался в этой ситуации, потому что ручки сложил и отказался искать выход. Ты говоришь, я ничего не могу изменить, у меня ничего не получится. Я уже так влез, допустим, да, что уже никак не выбраться. Всегда есть выход решения, всегда есть, есть какое-то решение. Его надо просто искать, снимите вот эти повязки, идите вперед, ищите возможности, ищите решения, спрашивайте у людей, советуйтесь, да, не сидите вот один на один со своей проблемой. И обязательно найдете выход. Так. Ну, карта говорит, что думай шире, не бойся принимать решения, защищай себя. Ищи выход, и ты можешь изменить любую ситуацию, если только возьмешь ответственность на себя за свою жизнь. Давайте посмотрим вторую карту. Ну, это, кстати, может быть и не так прямо сильно, да? Это могут быть временные ограничения. Помните, когда нас садили всех на карантин например когда мы не могли передвигаться да это ограничение что я не могу делать то что я хочу да делать или я не могу распоряжаться деньгами так как я хочу потому что у меня какие-то обязательства или я не могу поехать там не знаю простой такой да самое не могу поехать на выходные потому что мне надо ехать к родным потому что такая традиция или там кто-то болеет или еще что-то ну как бы вот обстоятельства вынуждает меня делать то что не очень хочется может быть в чем-то ограничивает давайте посмотрим вторую карту. Четверка Пентаклей в материальном плане, да, вот финансовые вопросы, если мы говорили, вы можете их прекрасно в этом месяце решить, потому что четверка Пентакли дает деньги, она дает даже, ну, как сказать, такие хорошие деньги, э, богатство для кого-то. Поэтому ищите возможности, вы можете улучшить свою финансовую ситуацию. Карта вообще дает стабильность при э, условии, что вы бережливы, не тратите деньги по-напрасному, все просчитываете, контролируете. И еще если копите, потому что когда мы копим, да, у нас деньги притягивают деньги. Но это не для всех хорошо, это есть категория людей, которым надо копить, есть категория людей, которым не надо, может быть, копить. Поэтому вот у вас такая стратегия, положите какие-то деньги, и они будут притягивать другие, да, или может это надо вложить в банк, там, под проценты, или еще что-то такое сделать. Подумайте. Совет по этой карте не тратьте. Много денег, лучше синицы в руках, чем журабль в небе. Не рискуйте своими финансами. Укрепляйте свое положение, развивайтесь, двигайтесь дальше. Давайте посмотрим третью карту. Здесь, кстати, по четверке Пентакли еще могут быть вопросы недвижимости и земли. Но если они есть, может быть, из-за это вам нужно и затянуть пояса, что вы, может, берете ипотеку, но зато у вас будет дом. Давайте посмотрим третью карту. Верховная жрица – карта в конце месяца такой пассивности, созерцательности, да, возможно, вам нужна будет консультация какой-то женщины, это может быть эзотерик, там, таролог, астролог, нумеролог или это женщина, которая владеет какими-то просто знаниями и может вам в ваших вопросах помочь, ну, или для кого-то это просто молодая женщина, да, интересная, необычная такая, может быть, странная кому-то кажется, да, с которой вы будете общаться, у которой, которая много чего знает и может вам много поведать, рассказать. Еще эта карта тайны, она говорит, ну, заработали вы денежки или там как-то что-то сделали, молчите, да, сохраняйте тайну, не рассказывайте всем о своих каких-то решениях, успехах, планах, да, и, и будет вам счастье. Ну, и если вы знаете чужие, какие-то тайны, тоже не рассказывайте, потому что это карта тайн, и свои и чужие надо хранить. Проверьте свои соцсети, пароли поменяйте где-то, да, если у вас есть какие-то вещи, которые вы не хотите, чтобы увидели. На работе, если у вас есть камера наблюдения, старайтесь э, э, следить, э, о чем вы говорите, про кого вы говорите, что вы говорите, да, потому что это все может быть зафиксировано. Ну, и если вы бизнесмен, предприниматель, это для вас может быть как совет, что нужно установить видеокамеры, да, чтобы понаблюдать за работниками. А, вообще, кто занимается видеонаблюдением слежкой какой-нибудь, шпионажем для вас вот месяц, будет прям активный. Карта еще может говорить о том, что нужно прислушаться к интуиции, к интуиции своей. Потому что эта карта, когда мы обращаем внимание на себя, да, на свои чувства, на свое сердце, по ней очень хорошо развивать напицу. Попробуйте прислушаться, да, какое-то решение принимайте. А что у меня мое сердце говорит? Я, я как себя чувствую, тело, как мое реагирует? И мне радостно, или мне грустно, или я тревожусь, да. И э, с помощью этого, как бы, это то есть вам поможет э, принять правильное решение. Я думаю, что там такое? А там зайчик, да, у нас интересный. Смотрю, смотрю, думаю, в камере что-то. Видите, даже на ваш расклад у нас такой необычный получился э, интересный момент. Зайчик пришел. Солнечный. Значит, вам вот открываются пути, да, открываются дороги, есть свет в конце тоннеля. Давайте посмотрим теперь карту по работе. Вот, карта Звезда. Новые какие-то планы, новые общения, новые какие-то перспективы, новости. Главное, когда вы получите эти новости, да, они прям вас воодушевят, вдохновят, вам прям жить захочется, да, вот после таких ситуаций всех... Но это именно в рабочих каких-то моментах, да, и здесь надо вот именно прислушиваться, да, какие новости идут, какая информация вам идет, прислушаться и следовать ей. Надо, конечно, верить в свою мечту, вот то, о чем вы мечтали, да, по работе, какие-то достижения хотели чего-то достичь, все это может в этом месяце сбыться. Карта говорит, как будто бы вот о светлом будущем, да, вот как раз нам свет вам и пришел такой интересный. Светлое будущее предвести вам уже, да? Так, э, карта говорит, что ты уже прошел какие-то испытания, сделал выбор, и теперь тебе открыты новые возможности. Совет по этой карте – поговори со своим Высшим Я. Возьми э, консультацию, вот, кстати, у астролога-таролога. Вторая карта советую, да? Ну, если вы занимаетесь своим бизнесом, там вам нужно выбрать, допустим, направление или какие-то вопросы порешать, да? Э, прислушивайся голосу души, слушай внутреннее состояние, Повторяет как будто бы, да, ту карту у нас Верховную Жрицу. И она советует, живи здесь и сейчас. А, а ты, а, так, сейчас, сейчас, сейчас. Ты просил о помощи, и ты получил шанс. Теперь твоя очередь действовать. Вот такая классная карта вам выпала. Такие перспективы хорошие на работе. А, вообще она еще может говорить о том, что какие-то события могут повторяться, да. Цикличность какая-то. Может быть. Звезды у нас... Мы видим их, не видим, да, они приходят и уходят, как говорится, может и в жизни что-то такое происходить. Давайте теперь посмотрим карту отношений семьи, дамы мечей. Здесь надо стать на этот месяц очень жестким родителем, да, женой, мужем, когда все просчитывается, когда все продумывается, строится планы, собирается нужная информация, анализируется, да, здесь. Ну, дама мечей никто не проведет, никто не обманет, никто ничего не впарит ненужного, да, купить, например. И она все вот так продумывается. Совет по этой карте тоже, как и по... А, нет, у вас этой карты не было. Совет по этой карте – получи консультацию по каким-то своим делам, заключи какой-то договор, подпиши какие-то документы, и могут быть какие-то проверки со стороны государственных каких-то структур, например, ГАИ на дороге, например, налоговая там, да, и что-то в этом вроде. Но еще и врачи могут быть тоже по этой карте, поэтому следите за здоровьем. Кто-то в форме, да, с кем-то можете общаться, вот, и кто представляет какие-то силы государственные, да, правоохранительные или какие-то другие, можете с ними общаться, да, может состояться вот такое какое-то общение по делам семейным. Совет по карте. Будьте честны, проанализируйте ситуацию, поступите по справедливости, да, вот как полагается. Так, давайте теперь посмотрим колоду трансферных к реальности, которая нас учит, меняя свои взгляды, свои мысли, менять свою окружающую действительность. И вам выпадает пятерка души, уникальность души. Карта говорит о том, что вы действительно уникальная личность. Станьте собой просто. Когда вы прекратите стараться походить на кого-то, у вас все обязательно получится. И когда вы сами признаете великолепие своей вот души, своей индивидуальности, другим придется с этим просто согласиться, потому что то, что мы думаем о себе внутри, то и считываются с нас окружающие. Если мы думаем, что я плохой или плохая, да, окружающие, мы даже не говорим об этом, просто мы думаем так. Окружающие это считывают, относится к вам, соответственно, как к плохому человеку, ожидает от вас плохого, не доверяют вам. Поэтому думайте о себе хорошо, и тогда другие будут относиться к вам соответственно. Карта еще говорит о том, что вы способны достичь выдающихся каких-то результатов, успехов. А для этого всего лишь надо обратиться к своей душе и к ней прислушаться. Итак, дорогие Водолеи, кстати, вот эта карта очень похожа на Водолеев, которые любят свободу, да, умеют слышать себя дорогие водолеи месяц у вас интересный, насыщенный да, может местами быть где-то и трудным но вы придете к успеху, на работе у вас придут, придут такие новости, такие ситуации, которые вас порадуют вас воодушевят, дома просто надо придерживаться как бы порядка, закона и тоже здесь все будет хорошо, надо может быть жесткость даже где-то да, добавить в плане финансов или контроля какого-то, где-то зачем-то или за кем-то, и э, из этой вот ситуации, которая вас сейчас да, напрягает, вы можете выйти, вы можете улучшить свое финансовое положение, но держите в тайне, что у вас происходит. Не говорите о своих планах, о своих каких-то обстоятельствах, и тогда все улучшится. Я желаю, дорогие водолеи, вам удачи! Пишите комментарии, как у вас проигрывается расклад. Вначале пишите вот то, что вы планируете, как это совпадает или нет с вашими планами. И в конце пишите, как у вас прошел месяц, что из этого, каким образом проигралось. Это всегда интересно, познавательно и поучительно не только для меня, но и для наших для подписчиков нашего канала. До новых встреч, дорогие друзья. Желаю вам успеха, богатства, процветания, любви. До свидания.